Видишь, перемещается как, лапками, лапками. Ой, ой, ой, ой. Еще эту клюшку заберем. Тоже, Подожди, мы еще Тошку рядом посадим, а, останови. так давай. Кинь. Давай, давай, давай, давай. Тожа, Тожа. Он гордый. Все лучше детям. Ух ты какой кот, эти? Педи не кушает. Да, вот так хорошо. А где же кот? Вон спит. От кормочных царек. Да. Так, кушнину, кушнину. Саш, а ты подсыпал нас с женщинами, с мужчиной, да? Чтобы они стали лохматые, такие да, наши хорошие. Как, как ему, он, когда я кормила, я ему добавил вкусный вид, а теперь он стал... Ты больной? Серьезно ты ему давал Серьезно, он такой и стал. Больной совсем. А что это Ну это фермен, чтобы шерсть лучше была. Когда был маленький, стеснялся со своей головой. А, а, была... Так а ты издевался над ребенком? Так я ему пушновенько. Фредди. Поднял Как А то порежет ну, Саша. Да, порежет Париж, Саша Давай, давай, прыгай. Не волнуйся. Иди ко мне. Зимой Иди ко мне. Все, все, все кончилось. Да, то не Ну им надо порвать, давайте. Тогда они не делают. То, Тоша? Mm. Ты знаешь. Да, он, совсем он не трогает. трогает. А сразу В ко мне. Да и Так, следующий кадр. не хватает. Вперед, ничего не Я тебе дам. Иди, иди, иди. Чарли, сиди. Молодец. Горячий, наверное. Только никогда не отнимай ни у кого ничего. А ты, как Токи, агрессор, отдай себя. Чарли, Чарли, что ты там делаешь, а? Что такое? Что случилось?